Всем привет, ребята! У меня сегодня прекрасное настроение. Я подготовила для вас новую коллекцию. Она называется «В очках». Она получилась очень-очень красивенькая, мне кажется. И давайте выберем пакетик. Кстати, в этой коллекции я в первый раз сделала пересыпашку. И надеюсь, что она нам скорее попадется. Вот это, по-моему, самая красивая. Давайте возьмем ее. Давайте возьмем желтенький коллекцию кружечки. В следующем видео мы закончим эту коллекцию. С коллекцию тетради давайте возьмем носочек. Коллекцию брелки. Давайте маленький. Фон для видео. С чайными пакетиками. Подарки на 8 марта. Давайте возьмем розовый. И рисунки с Pinterest. Давайте зеленый. Отличненько. Давайте откроем наш каталог. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам, конечно же, удобно. Эту коллекцию мы закончили в прошлом видео. Кружки. Картинка под номером 6. Ее мы приклеим вот сюда. Здесь у нас такие очень красивые мишки на зеленом фоне. Отличненько. Давайте откроем рисунки с Pinterest. Нам попалась вот такая картинка. По-моему, это персонаж из Губки Боба. Я, если честно, его не смотрела. Ну, отличненько. Получается очень красивенько. фон для видео. Нам попалась вот такая вот картиночка. Под номером 3 ее вот сюда. Давайте ее приклеим. Отлично. Очень красиво получается. Давайте откроем подарки на 8 марта. или давайте сначала тетради. Нам попалась вот такая вот картиночка под номером 1. Она получилась очень миленькая. Давайте ее приклеим. Вот такая вот картиночка. Давайте откроем коллекцию брилл. Пакетчик. Нам попалась вот такая вот картиночка, сердечко. Уже три картиночки. Подарочки на 8 марта. Давайте уже до нее дойдем. Нам попалась вот такая картинка. Это картина. Ее можно подарить тоже женщине. Мне кажется, ей это понравится, если подарить какую-нибудь красивую картину. Может у вас женщина художник и любит всякое такое красивое произведение искусства. И новая коллекция. Вот как я ее оформила. Совсем легко. Наш очень красивый пакетик он мне очень-очень понравился нам попалась картинка под номером один и это пересыпашка это моя первая пересыпашка по моему она получилась очень даже миленькая для первого раза давайте ее приклеим Звук очень приятный. Ее мы клеим Красота. Очень красиво получается. Ребята, на этом все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне будет очень-очень приятно. Вот все наши пакетики. Надеюсь, вам понравилось. Наша распаковочка. И вы зайдете снова на мой канал. Спасибо вам за просмотр. Пока-пока.